Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня такая классная погода и мы отправились на вулкан Тейда. В этот раз план такой. Мы не поднимаемся на вулкан, мы там уже были, а осматриваем национальный парк Тейда. Будет много красивых видов, много музыки и мало слов. Y un Una chica de milagros, La brasilera canta Dime en que quieras. Semi-automatic. Shoot my shot and burst until I had it. The drama, she was cinematic. Speak to me in tongues like a phonetic. И феномен, Национальный парк, да, вот где мы находимся в данный момент, где мы находимся. Вот видишь, тут все написано, что запрещено, но то мы не запрещен. Хорошо. Наша прогулка будет состоять из коротких переездов между смотровыми площадками, расположенных в самых живописных местах парка. Corriente, saca la botella, cambia el ambiente, baby no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente, y baby cuando bailas, volviendo un no suavecito yo me quedo callada baby estoy perdido Volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó que cuéntame porque el corazón me robó Pelao, me robaste demasiado Bailando, bien, mi mente todavía no he pagado Palo, palo, pa' mi, vacía my love. My love. volviendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó, cuéntame Да, ну ладно, мы приехали на паркушку около Ты, да. А сейчас пойдем изучим инфраструктуру. Ворот апартамента девизита нас, катери, афитери. Пошли небольшую кафетерию. Кофе? Кофе на вулкане? Ну как? Снимаем тейдер, идем хорошо. На пугану нашего Тома меня стоило. Я говорю, 3000 евро грозились отобрать из-за Тома. Да. Но мы не знаем, нигде не нашла. Все проверила вывески, запрещения, нет нигде. Да, я ходила в туалет и вот здесь вот посмотрела, типа музея Тейда. Да. Там он много. Some people try it at the cable car station, there's a big shop there, yeah. Yeah. or you have uh, to go to different towns, yeah, so you, uh, to to yeah. you could buy a big yes, yes, so yes. Sure yeah. beautiful, yes. Yes, yes, we're happy we the cable car uh, uh, so morning. Hello, thank you. sunset too. Yes, okay. Thank you. Ну что ты где? Я уже тут убежал, все. Парк Национальный Дель все запрещения, которые нельзя. Но нету на. Ну. corriente saca la botella cambia el ambiente baby no me mientas tú sabes que te gusta muy caliente y baby cuando bailas porque no sabes si te, yo me quedo calla y baby soy perdido y eso se acabó y eso se acabó bailando por las noches. Сейчас Нет, здесь будет, будет дорожка, Так, а сейчас будет Она как раз туда, наверное, повернет Тут будет дорога налево на фоне А здесь мы едем прямо Потому что мы э, не, не будем подниматься сегодня На саму вершину Тайли Мы там будем Да, мы там уже будем Наш маршрут на сегодня я изобразила на схеме. Мы едем по другой дороге, мы едем на Сене. По дороге на Санта-Круз и оттуда в Адыхи. Город Скала, очень красивая дорожка тоже. Не такая живописная, как та, по которой мы ехали с юга. Но посмотрим, мы просто по ней еще ни разу не ездили. Поэтому нам надо освоить эту дорогу. Мы на очередной смотровой площадке. Тут идет пешая тропа, видимо, более полуги склоны, они идут здесь на пыль. I just wanna feel you up Смотри, разного цвета. Ой, хорошо. Ой. Давай я сейчас вот здесь остановимся. Давай вот здесь вообще разноцветный какой-то песок. Ну, ну даже камни пропали тут, а осталась такая песчаная пустыня. Я... Ты меня будешь фоткать около этой пустыни, а он там ходит вот. с рюкзаками. Да, там, наверное, тропа. Да. Наверное. grado en mi mente lo pasamos bien la vida pero realmente siempre me olvida quiero que seas muy contenta quiero escapar la tormenta quítate la ropa bien mojata porque mari se llama indica ночей в моем кабру и писал что я был очень ясно как Я понял, кантри, algo diferente. Quiero algo diferente. De Так, а здесь что? А, вон там. Все нашла. Так, очередная табличка. И вот туалеты. СЕСЫ, СЕОС. Интересно, не работают или Туалет закрыт. Прекрасно. Инвалид мог бы сходить, но, к сожалению, туалеты закрыты. Да, на какой мы высоте. Облака ниже нас. Они там, внизу. Мы спускаемся с горы. Мы пошли вниз, и кругом вот эти сосны. Такие специальные канарские пушистые сосны. Красота. остановки ну туалета нет и все кругом конечно же уже уделано но очень большой промежуток на спуске где нет вообще никакой инфраструктуры так что ходите там где она есть Voldeno esa noche en mi carro y pensé claro.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 Смотри, а, какая вещь супер. Здесь вот все можно останавливаться и снимать. Вас снимает вертолеты и дроны Какое-то место О, Здесь, наверное, пиши и трупы и Идут куда-то Вот так вот тут Пиши и трупы, указатели, кому куда вот они тут ходят по-моему, вышли, опустились ниже. путешествие заканчивается надеюсь вы поняли зачем люди ездят на тейды это нереальный мир другая планета место притяжения приезжайте здесь вы обязательно зарядитесь позитивом но ну, а мы находимся в городке Лауратава тава и сейчас будем выезжать на наш маршрут в ады надеюсь вам понравилось наше путешествие наш музыкальный фильм подписывайтесь на канал ставьте лайки всем добра и